Боб нашел кое-что интересное, когда делал разноцветные серьги из бусин для своего магазина. Его покупатели любят разнообразие, поэтому он решил сделать все возможные комбинации для каждого размера. Начиная с трех, он стал искать все возможные комбинации. Чтобы сделать серьгу, бусины сначала выкладывают в линию, а затем соединяют концы, получая кольцо. Итак, сколько же есть возможных линий? Ну, с двумя цветами и тремя бусинами есть три выбора одного из двух цветов. То есть два на два на два. Восемь возможных уникальных линий. Затем он отбрасывает линии одного цвета, то есть состоящие из одноцветных бусин, так как он делает только разноцветные серьги. После чего склеивает их все вместе. Он думал, что в итоге получится 6 различных сережек, но случилось нечто странное. Он больше не мог найти отличия между большинством из них. Вышло так, что у него получилось только две комбинации, потому что каждая из них образовывала группу из трех одинаковых сережек. Заметим, что их всегда можно сопоставить с помощью поворотов. Поэтому размер групп должен быть связан с количеством поворотов, необходимым для возврата к изначальному варианту или количеством поворотов для завершения цикла. Так это значит, что исходный набор разноцветных линий может быть поделен на равные группы по три штуки. Хм, может это справедливо и для других размеров. Это было бы удобно, так как ему всегда нужно одинаковое количество сережек в каждой комбинации. Поэтому он попытался сделать то же самое с четырьмя бусинами. Для начала он составил все возможные линии. Он мог выбрать один из двух цветов для каждой из четырех бусин. То есть два на два на два на два. Шестнадцать. После чего он отбросил одноцветные и склеил оставшиеся. Так получились ли из них равные группы? Очевидно, нет. Что случилось? Заметим, как изначальный набор линий делится на комбинации. Если две линии из одной комбинации, значит можно сделать одну из другой, просто перекладывая бусины с одного конца на другой. В одной из комбинаций получилось только два варианта. Это потому, что они сделаны из одинаковых последовательностей длины 2. То есть только два поворота нужно, чтобы завершить цикл. Следовательно, в этой группе только два варианта. Их нельзя разделить на равное количество комбинаций. А что же для пяти бусин? Получатся ли из них равные группы для каждой комбинации? Подождите, внезапно он понял, что нет необходимости делать их, чтобы узнать это. Должны получиться, так как 5 нельзя сделать, используя повторяющийся шаблон, потому что 5 не выйдет разделить на равные части. Это простое число. Таким образом, неважно с какой разноцветной линии вы начнете, всегда нужно будет 5 поворотов или перекладываний бусин, чтобы вернуться к изначальному варианту. Длина цикла для каждой линии должна быть равна 5. Ладно, давайте проверим. Сначала сделаем все возможные линии и уберем две одноцветные. Затем разделим линии на группы, относящиеся к одинаковым комбинациям, и сделаем по одной сережке для каждой комбинации. Заметьте, что каждую сережку нужно повернуть ровно пять раз, чтобы завершить цикл. Поэтому, если склеить все линии в сережке, они должны разделиться на равные группы по пять штук. Потом он захотел пойти еще дальше. До сих пор он использовал только два цвета, но понятно, что это должно сработать для любого количества цветов. Потому что любая разноцветная сережка из простого числа бусин P должна иметь цикл длины P, так как простые числа нельзя разделить на равные части. Но если использовать составное число бусин, такое как 6, то всегда будут получаться линии с более короткими длинными циклами, потому что они будут построены из повторяющихся частей, и, следовательно, будут складываться в меньшие группы. Удивительно, но он наткнулся на малую теорему Ферма. Для А цветов и линий длины простого числа P, количество возможных линий равно А на А на А и так P раз. Или А в степени P. Если убрать одноцветные линии, их число уменьшается на A, потому что получается по одной каждого цвета. То есть остается а в степени P минус A линий. Когда эти линии склеиваются в серги, из них получаются группы из P штук, так как каждая имеет цикл длины P. Следовательно, P делит а в степени P минус A. Вот и все. Мы можем представить это утверждение в терминах модульной арифметики. Подумайте об этом. Если разделить a в степени p на p, то получится остаток a. То есть можно записать это как a в степени p тождественно равно a по модулю p. Вот так мы натолкнулись на один из основных результатов в теории чисел, всего лишь поигравшись с бусинами.